Всем привет! Забираем бесплатные NFT от Dolce Габана. вторая мне выпала кроссовки. Ссылка на сайт у меня в телеграм канале, на Телеграм в описании под видео. Авторизовываемся через аккаунт Google, после на главной странице раздел Home, жмем кнопку Claim, открывается следующая страница, здесь будет окно, под ним две кнопки, жмем верхнюю. Происходит загрузка NFT, после загрузки Ваша картинка будет отображаться здесь. Дальше через раздел Home повторяем действия и получаем... Вот мне уже вторая выпала, Дольче Габана. Ничего сложного нет, где торгуется не знаю. Пока дают бесплатно, берем. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание, пока.